Наверно. надо да, да, все. Ну конечно. А я мама, <свистит> <свистит> <свистит> Нож. Какого бы Что еще Да, по три, по три раза каждый. Нож айди, Давай хотя бы ног десять. Вс, последний раз. <связывается> давай, смотри, вот сейчас вот выпадет отвечаю. А как вы? Ай, ай, по красная линия? Хотя бы. Ты <связывается> загал. Да, давай. у нас зависло, у нас на ножике зависло. Да? Да. Я выпал. Наш выпал, вот все, ты у нас. Так, какой? Какой? Вс. Какой? А Там что выпало? Там не очень интересно. Давайте прорыв, прорыв. Сейчас посмотрим. Вот. Это рыба, что Ну попраздник. Нухай, это треперский. А крещи. Так ты цвете нету. Я открываю. И он потом придет. Ну. Открывай сейчас прорыв. Ну. Такая закалка. Да это сайт но. Нормально же кому-то выпадает. Но это же Коля. ну смотри, Коля тролля. Сделай без шансов. Не-не-не-не, без шансов. 6 секунд, я петуха этого. муку возьми, муку! Масло мне а, это ладно. Я взял, короче, его детства. Же, Давай. смотри, он мне поможет. Нет. Помог? Хоть не да, Вот Давай, другой, Вот. Вот так, Давай, охотничий. охотничий? Нет, да. вы... такой. Давай, Давай ты да? не Нет, охотничий лучше. На 13. Ему не хватит. Нет, лучше. Какой? Давай, охотничьи. Охотничьи? Ну хотя бы триста рублей где А что там Почти волка последний после идёт mm -hmm. Что ты не тащится? Ну, все давай, давай. Закон такой плохой. <смех> <смех> Что Коля жестко побит. Ну стри, зато эти стрики оружие красивое. <смех> Можешь да, мне так. Подари мне, так 9. Давай, третья рублей, да. Да нет, курсы 9. <смех> Не, подари мне так 9, 2, крутая вещь. Все, а мне сейчас коля так 9 подарит. Конечно. <сел> <Затроллили>. дика. <сел> <сел> Нам у тебя еще дичей, чем меня, когда Азимов был. <сел> Нож не как. Не Давай. Нет, нет, давай. Не, ушайся, давай. Я не А угу. ты можешь никого уставить? Фнатиков против не плыв. Не знаю. Фнатики должны. Может, не Может, Забудь называется. Пристай, короче, вниз там. Красненький. Красненький лучше. Ну-ка, ты решаешь, что все. Я использую 2013. Там оружие мало. Так же, как и в браво. Да, ну вправо там. В смысле я? Ч это вообще? Да, вот. Право дорогой. Вообще. Да, ты открываешь. Давай, мальчик, Нет. Так, я буду молчать. У надежда. Открывай его. Без шансы просто открывай. Не, не, нажимай. Ну, здесь, будет, как, раз. ну как раз, ладно, так, Давай. Я так кого за вс. Пусть не дошло. Я же до пусть не дошло. Чего-то кого-то кинули жестко. Коля, ч молчишь? Что у Коля гри. Нет вещей еще не вернул. Ага, еще не вернул. А еще мне Коля, короче, так 9 даст. Угу. На, бурю. Я... Да. А, нет, песчаную бурю. Да, нет. Нет, это песчаная буря. А не, какой то 9 это 9, а есть там? Зашку тигр. А. <свят> <свят> да <свят> ладно. вообще никуда не выкладывает, то есть позор будет смотреть. Открой еще один. Тут можно халяву крутить. Нет, 0. Опсаниц одной. Мотопсайрикс, кого?